Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Ансупов. И сегодня отвечу на очень часто задаваемый, по крайней мере, мне вопрос, можно ли изменить показания по уголовному делу. К сожалению, очень много ходит мифов, очень много заблуждений, даже среди наших коллег-адвокатов, а уж среди обычных людей подавно. Давайте попробуем в этом вопросе разобраться. Начнем с того, что изменить показания по уголовному делу, безусловно, можно. Но сделать это достаточно сложно. Объясню почему. Я думаю, ни для кого не секрет, то в той или иной степени у нашего следствия, у наших органов дознания обвинительный уклон. То есть, если они от вас получили показания, которые выгодны им, которые им подходят, с которыми они готовы дело закончить и отправить в суд, естественно, если вы захотите их изменить, а вы при этом являетесь подозреваемым или обвиняемым, они будут этому, мягко говоря, не рады. То есть вас начнут отговаривать, вас начнут уговаривать, вас начнут пугать ответственностью за дачу ложных показаний. То есть применят весь всевозможный арсенал, чтобы вы показания не меняли. Но даже если вы будете настаивать на своем, дадите новые показания, подпишите новый протокол и дело уйдет в суд, то в суде против вас уже непосредственно выступит гособвинение, а зачастую и сам судья. То есть после того, как вы дадите в суде показания, которые вас устраивают, гособвинитель попросит огласить первоначальные показания, которые полностью устраивают сторону обвинения, которые полностью устраивают следствие. И после того, как их огласят, гособвинение будет настаивать на том, что верить надо именно им. Потому что те показания были даны раньше, человек события помнил лучше, а уже последующие показания, ну человек просто хочет уйти от ответственности. То есть это он уже выдумал, чтобы таким образом себя из дела вывести. А тем показаниям у нас нет оснований не доверять, будем считать их за истинно верные. Даже более того, судья может вас подозвать к себе, спросить, это ваша подпись? Ваша подпись. Вы давали такие показания. Я давал такие показания. Соответственно, друзья, вы должны понимать, что давая новые показания, вы должны для себя ответить на один важный вопрос, то есть, который вам задаст как следователь, который вам задаст и суд. А почему ранее вы давали совершенно иные показания? Почему сейчас ваши показания кардинально? отличаются и ответ на него по сути гарантирует, ну не гарантирует, дает возможность признать новые показания или не признать или отнестись к ним критически при вынесении приговора. То есть если вы скажете, что на вас, например, оказывалось психологическое давление, вам угрожали сотрудники полиции, усудили у прокурора возникнет резонный вопрос, а вы по данным доводам обращались? Соответствующие органы. Вы писали соответствующие жалобы заявления? Не писали а почему? Если вы скажете, что это в принципе не ваша подпись, зададут следующие вопросы. А вы писали заявление, жалобу и так далее, что протокол сфальсифицирован? Почему вы об этом не заявили раньше? Вы же ознакомливались с материалами дела. Если вы скажете, что там подписали не читая, потому что были уставшие не отдавали отчета своим действиям ну это как бы несерьезно что значит вы подписали не читая соответственно друзья вы должны крайне важно продумать почему вы меняете свои показания иначе все усилия будут бессмысленны в этом случае моя рекомендация такая и так я работаю со своими доверителями, что я если например уже даны, первоначальные признательные там показания или показания неудобные то не нужно кардинально менять данные показания их нужно дополнять их нужно чуть-чуть изменять чтобы основа оставалась такая же но только менялась суть только менялось направление. каких-то универсальных советов как это сделать нет потому что каждая конкретная ситуация она индивидуальна и требует внимательного, детального разбора именно в каждом конкретном случае. Соответственно, вы должны понимать, что если первоначальные показания вы даете без своего адвоката, то, наверное, лучше будет не давать вообще ничего и уйти на 51-ю статью. Потому что лучше ничего не сказать и потом уже сказать что-то, чего не было, согласовав и продумав позицию, чем сказать... Показания удобные для следствия, но не для вас, и потом пытаться их изменить. Вы это должны понимать. Соответственно, друзья, следующий момент, который я хотел сказать, что немножко есть отличие, когда показания меняет обвиняемый или подозреваемый, показания меняет там свидетель или потерпевший. У свидетелей и у потерпевшего показания поменять немного полегче, немного попроще, потому что Скажем так их показания не всегда имеют какое-то ключевое важное значение и плюс они всегда оцениваются в совокупности с другими доказательствами у меня например был в практике случай когда потерпевший просто дополняла свои показания по сути их кардинально изменив ну например она изначально заявляла об одной сумме а потом давала дополнительные показания где уточняла что в ходе там проведенного аудита в ходе проведенных обысков оказывается была обнаружена немного иная сумма, соответственно, заявленная ранее некорректно. Не и вроде как бы потерпевший не соврал. Да, бывает разобрался, определился со суммой. А сумма, кстати, влияет на размер ущерба и на квалификацию. Но при этом показания полностью поменяли. Соответственно, друзья, давайте показания только в присутствии вашего адвоката. Если вашего адвоката нет, то, наверное будет лучше вообще никаких показаний не давать либо пока он не приедет либо уйти на 51 статью соответственно изменение показаний только вместе с адвокатом с продумыванием позиции с согласованием если видео было полезно то ставьте лайк поделитесь им с друзьями ставьте колокольчики подписывайтесь на мой канал